Мы имеем дело с историческим поворотом в истории России, с поставимым, с гражданской войной, в которой победили большевики сто лет назад. И с тем, что произошло после этого. Потому что мы вновь оказываемся, Россия оказывается, как и тогда, как бы искусственно вырванного, вырвана из своего исторически естественного положения полуевропы. Она отделена от ее Запада железным занавесом. Она является такой авторкой с очень репрессивным внутренним режимом, потому что иначе он не, может, не сможет выжить этот режим. И это, если это, этот сценарий устанавливается на десятилетия, то мы получаем так же, как мы получили как бы русскую катастрофу, длиной в 100, там, 70 лет, в 80 лет в прошлом веке, так мы получаем еще одну длительную катастрофу, вот это вот сознательной авторки, которая нас ведет никуда. Ну, я не представляю себе такого вообще феномена в истории, когда... Страна, up and middle income, с очень развитыми технологиями, не собственными, а заимствованными. Ну, IT-сектор, мощнейший IT-сектор, ну, ну, в него вкачаны деньги, мощнейшая дигитализация. Все вообще сервисы на современном уровне, и вдруг она себе подрубает как бы вот бамс под стулом подрезает эти самые Рубит суп на котором сидит да, да да да да и бах так и как это как это бывает вообще это, это какой-то и в этом смысле ты, ты прав безусловно и Поэтому, когда мне говорят, ну, ну а что, а вот Иран там под санкциями был там 40 лет. У Ирана все ровно, а у них, как и в 1979 году, какой был ВВП-надушное такой и сейчас остался. У них не было такого вот провала, когда ты, у тебя все технологии, ну, когда ты страшно завязан на, на западные технологии, на другом находишься в технологическом мире уровне, и вдруг ты вот просто летишь в пропасть вертикально. Тут трудно не осознать, когда у тебя просто ничего нету. Там проходят совещания, там я слышал про, про сервера. У нас все, все правительство дигитализовано, а серверов теперь нету. И что теперь делать с этим всем? А, нет, но Путину мы... на это наплевать? Подожди, Путину на это наплевать? Да наплевать а, должны... а ему наплевать? Но они-то должны что-то делать. У них-то должно что-то работать, как вот, ты, ты, это у меня работает вот так, это у меня работает вот так, а, а теперь нет серверов, и как это будет? Ну это... он же без серверов, Путин же у него там все на бумажку. Сервер. Да, да. он... совещание с правительством только через сервер идет. Да, да, да, ну, кстати, может тоже прекратятся совещания с правительством, потому что сервера не будет, на котором. А, вот, а, и, нет, они, они, конечно, боятся, но это вообще, это как бы новая тема, да, но это потрясающая тема того, что ну я думаю что всем было ясно 24 февраля что это решение это катастрофа и я думаю что это было ясно и не только высшей бюрократии да, мы, про, про то, что мы там, что это было ясно набиул мы можем не сомневаться я думаю что про то что это было ясно мишустина мы можем не сомневаться но я подозреваю что это было ясно и военным что это катастрофа такое решение есть, получается следующее что если вдруг если вдруг там а Владимир Владимирович завтра отдаст Богу душу, ну или там, не знаю, тяжело заболеет, и вместо Мишустина в Кремлевский кабинет на белом коне или на черном мерседесе въедет Рамзан Ахматович Кадыров. То есть население это проглотит. Ну типа им виднее, им э, лучше знать. Не знаю, а может не проглотит, но мне кажется, что Рамзан Кадыров вряд ли въедет, потому что все-таки здесь в элитах будет некоторое такое противостояние, которое этому, я думаю, помешает. Это слишком острый такой поворот. Но я думаю, что если вдруг там что-то с Путиным случится, то, конечно, какой-то человек из его окружения придет, но дальше что будет происходить, это очень большой вопрос, потому что, скорее всего, все-таки поворот будет такой ключевой, но пока мы не знаем, как он придет, пока у нас нет такого, такого… Я думаю, что как раз развилка в этом состоит, вот она чуть раньше находится, потому что совершенно не факт, что Путин уходит. И как бы первый вариант… Понятно, что война ну, в основном проиграна, и понятно, что Кремль заинтересован сейчас в том, чтобы ее… Ну, как, как подписать какое-то соглашение, и вот подписание этого соглашения является стратегией того, что санкции остаются, война проиграна, ну, какое то там есть иллюзия того, что мы чего-то добились, и Путин остается. И это худший вариант, потому что с Путиным никто никогда не будет разговаривать больше, и никакого поворота у России никакого шанса на, на какой-то поворот нету, на, как, на, как, на какое-то возвращение, потому что, безусловно, санкции против Путина — это… Это такой ну, окончательный разрыв, который не подлежит пересмотру, пока он находится у власти. Он в глазах Европы Гитлер в 1939 году, и ничего с этим поделать нельзя. Поэтому как раз если вот Путин остается... Война кончается, как там подписывают соглашение, которое обе стороны интерпретируют как свою большую победу. Дальше на Украине реализуется план маршала с огромными инвестициями, а Россия остается вот в этой совершенно как бы, на дне какого-то ржавого жбана, отгороженной от всех. И, и это как бы такой самый самый печальный сценарий на сегодняшний день. А если Путин, Путин уступит свое место кому-то по тем или иным предлогом или давлением, то, конечно, этот, этот человек вынужден будет подписывать довольно унизительные соглашения, которые хотя бы частично исправляют ну, содеянное. На мой главный вопрос вообще: будет ли Путин? Потому что если будет Путин, то ничего не будет. Не будет никакого. Даже как бы не, не, не Запад не будет договариваться с Путиным. Только после смены первого лица возникает, на мой взгляд, какое-то пространство для договоренностей. И таких договоренностей, которые как бы наносят России экономический ущерб, она платит репарации, но при этом получает все-таки какие-то доступы к рынкам. При Путине, мне кажется, ничего не будет. Путин, с точки зрения Запада, это человек, который приступил к красной линии, и с ним нельзя разговаривать. И единственное, что можно чем заниматься, это его ослаблять потому что никакой другой разговор с ним он ни о чем. вот единственное что как бы целью главной целью санкций является что эта страна должна быть максимально ослаблена и потенциал Путина, вот того человека, который находится за гранью переговоров, он должен быть максимально ослаблен, это единственная цель Запада в, данный, в данном случае. И поэтому Запад не будет заинтересован в каком-то реальном обмене с Путиным. Ты нам э, репарации, ты Украине репарации, а мы тебе доступ к, рынка, к рынкам восстанавливаем. Нет, пожалуйста, не плати репарации, не получишь доступа к рынкам. Мне кажется, что при нынешнем э, уровне санкций довольно трудно представить себе, Выживание режима на таком длительном отрезке, учитывая тот уровень, который был в стране там, технологически, как бы у, учитывая то, какова была ее экономика до введения санкционного режима, потому что ну, это действительно как бы разрывание всего. Это это, это это хаос, некоторое. Это, это не то, что 90-е годы, это хуже 90-х годов, потому что там в ну, 90-е годы все-таки мы выходили из, во-первых, из советской авторхической экономики, да, и ну, она там рушилась. Да, мы, мы, мы замещали это импортом. А сейчас мы из э, импортозамещенной экономики должны идти обратно. И это... И это ну, это как гражданская война, ты не, не можешь, это сколько надо всего построить, чтобы заместить на внутреннем рынке хотя бы что-то вот из того, что сейчас ушло. И, и поэтому, на мой взгляд, сценарий, что Путин сейчас подписывает соглашение, остается весьма реалистичный, едва ли не центральный. Но вот в дальнейших событиях, в том, что этот режим продержится 10 лет, я не... Глубоко не... Я хочу сказать, что все-таки вот здесь будет очень такая большая ответственность всей России и русской нации. Да? Потому что все вы не можете так вот такую устроить себя систему, при таком режиме жить, что вот один человек, которому что-то такое примстилось про Украину, устраивает мировую войну, и, и никто не может ему сказать ничего, никто не может его остановить. Так, это, это вот это fail state. В некотором смысле, да, государство не должно так существовать. И в этом смысле, опять-таки, эта политическая система и система путинизма, она, ну, она не может сохраниться, и никто не будет с ней взаимодействовать, никто не будет с ней негушиations какие-то вот вести переговоры, потому что она слишком опасна. Но, но, но он тогда это означает, что он будет дальше шантажировать мир своими ядерным оружием, правда? Ну, может быть, его все-таки кто-то остановит ну, в, в России. Не знаю как, не знаю как. Есть много способов, есть много способов это сделать. Мы знаем, как совершать переворот. Там договариваются в среди некоторая группа, договаривается и принимает решение, перестает выполнять его указания, а принимает сама решение, которое исполняет. Но так, так бывает в истории. Это в этом нет ничего. И как ты сам верно говорил, для этого даже не нужно его, с ним что-то делать. Да? Это просто как, как сейчас, как, например, сейчас в Казахстане произошел транзит, да, как вынули, вынули Назарбаева из политической системы и всю его да, ты, ты должен заменить n количество людей на n количестве постов. И тогда это все будет уже другая система твоя. А он даже может сидеть в кремлевской башне. Но если все выполняют чужие указания, чужие приказы, то это уже другая система. Просто если элиты договариваются, что они выполняют вот такие вот эти люди, вот мы выполняем вот эти вот приказы этого человека, вот этих мы заменяем, потому что они оттуда, мы на, них, на их место их арестовываем, ставим других. И вот у нас работающая некоторая управленческая система, а что он там говорит, нам, нам не важно. Да, мы просто... И на телевидении будут другие появляться люди и говорить, что в чем пар, линия партии правительства теперь. Это все совершенно технологические вещи. А, а что происходит физически с Путиным, тут совершенно не важно. Никто даже до сих пор не знает, где, где... Ну, там сейчас, наверное, известно, где, где Назарбаев. Но в, те, в тот критический период никто не знает, где Назарбаев. Но в, в суть, Но главное было в том, что Назарбаев не выступает по телевидению, а значит, его нету. Значит, то, что говорит Такаев, то и, то и правда. Несколько лет шутил так, что, что Путин просто китайский шпион. Вот я его завербовал. Я, я, я недавно кому-то сказал, что Путин иностранный агент, самый настоящий. Да, что да. Вот он сделал все, чтобы вот, разрушить Россию. Да, его завербовали где-то там... Даже вот, если так думать, то его поведение совершенно логично. Да, да. Потому что, конечно, все, что происходит, происходит в интересах Китая. У Китая сразу несколько плюсов в этой истории. Во-первых, безусловно, эта конфронтация ну, как-то ослабляет Запад, хотя сейчас выяснилось, что у нее обратный эффект, что она очень консолидировала Запад они а не ослабило, как предполагалось. Но Китай получает возможность очень тщательно наблюдать за тем, как в принципе строится такой конфликт. Да? И тот же самый вопрос Тайваня для Китая теперь выглядит по-другому, потому что он как бы усумел посмотреть на примере, как может быть, что будет происходить, что может происходить, какие есть опции у всего. То есть он как бы просто как бы, получает такой полигон, масштабного конфликта с Западом, что может Запад сделать, и будет об этом теперь думать, к этому будет готовиться, понимать это во внимание. Ну, кроме того, конечно, Россия, если вот в этом плохом сценарии когда Путин остается, Россия будет полностью зависима от Китая, и Китай сам будет решать, здесь мы вам не дадим, а здесь мы вам дадим, это мы вам не хотим помогать, а это поможем немножко. В общем, это, это там сплошные выгоды. Да, да. следующие ходы, и Россия будет более ослабленной, и не сможет... То есть у Китая нет особых резонов останавливать на данном этапе Путина. Вот может быть на этапе ядерной кнопки, может быть, такой резон есть. А вот на данном этапе нет Путина. И Китай очень технично все делает. Он и, и, и так, и сяк. Вот банки не дадим, потому что банки у нас работают на мировом рынке, поэтому вам денег не дадим. А вот тут чем-то поможем. Там, ну вот, Думаю, что, что эта просьба о помощи военной – это такой позор какой удивительный. Просто удивительно. Ну вот. хорошо. Слушай, Короче, Китай вот. не заинтересован в том, чтобы этот конфликт как-то, чтобы он хорошо разрешался для России.